Первая отцовская песня, которую я спою, называется «Из пламени Афганистана». Строчит пулемет, поднимается взвод, Но многие больше не встанут, И к родине сын никогда не придет Из пламени Афганистана. Здесь горы в снегах и селения в бегах, Горят кишлаки и дуканы,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 Надень же на левую руку кольцо Из пламени Афганистана Но год или два, и ты вспомнишь ли По любви несмертельные раны Я сделаю все, чтоб ты вышла жива Из пламени Афганистана Я сделаю все, чтоб ты вышла жива Из пламени Афганистана Строчит пулемет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 А вторая песня это офицерский романс. Я ее очень люблю. Вот, довольно сложно будет на нее петь, наворотила модуляцию, но я постараюсь. Были когда-то и мы, офицеры, Бражники-ратники, юность Руси, Пленники чести, хранители веры. Гляды любви обходя на Руси, бальные залы, полтавские хаты, блеск и полет и зловоние ран. Перед отечеством не виноваты, перед любовью винись, капитан.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 Были когда-то и мы офицеры Давние раны украдкой леча Цифры 14 сорок и Перевернула эпоха с плеча Рвутся фронты, как лежалые нити И не в Галиции, возле Москвы Перед женой, капитан, повинитесь Перед Россией, останьтесь правы Вчера еще мы, офицеры, Верные долгу в неверном пути. На искалеченных склонах паншера Кровью своею писали прости. Свой ли чужой грянул выстрел итогом, Не прояснят ни устав, ни Коран. Перед любовью, отчизной и Богом Вы невиновны уже, капитан. Спасибо. И третья обещанная песня Лили Марлен. Она была написана в 1915 году 1915. сыном портового рабочего Хансом Ляйпом. На музыку она уже была положена много позже, в 1938 году, композитором Норбертом Шульце. А тот солдат, который ее написал, он действительно скучал на посту и думал о двух своих любимых девушках: одну звали Ли, другую Марлен. <решил> <свес> <решил> <решил> да. И после того, как эту песню исполнила Лали Андерсон, это самое известное исполнение. Наряду с тем, что спела Марлен Дитрих. Эта песня стала самой популярной на Западном фронте. Ее вообще пели по обе стороны фронта, и у каждого, каждой дивизии, у каждого рода войск был, была своя версия Это песня о любви. For Бордом грозен двор, латерны. Он штензинов товар, зол вольверу байдер латерны. Вольверш лили Марлен, вианст лили Зверзолибун с хаты, да за манглей ударал. Он дале постен, эскандрой костен, да захтен ви ров лили лили Дай на дай на шунган, Wenn wir beide lat teunsten, mit dir lil, mit dir lilem, aus dem stillen Raum, aus der Биос Лили Марлен, Лили Марлен. Большое спасибо за внимание.